Титчерс Пэк! Выходи! Будем лун сюрприз открывать! Давайте наберем на это видео тысячи лайков! Лайк, лайк, лайк! Привет, девочки! Ну что ж, во что сегодня поиграем? А давайте в школу поиграем! Я буду учительница! Нужно прятаться! Ой, здравствуйте, сеньор Джузеппе! Можно здесь у вас спрячусь? Ха-ха, спрятки -ха, играете? Конечно, можно! Только не говорите никому, пожалуйста! Ха, конечно, конечно! О чем речь? Три, четыре... Ой-ой-ой, где же спрятаться? Я знаю где! Вот тут меня точно никто не найдет! Пять! Я иду и не спрятался, я не виновата! Интересно, где же они спрятались? Ребята, а вы не видели? Куда спрятались, куколки мои? А ну-ка я в доме поищу! Хм, здесь никого нету! Пойду в спальню посмотрю! И здесь никого! Я думала, Фитчерс Пэд спрячется именно здесь! Интересно. Пойду дальше. Ой, как же пицца пахнет. Здравствуйте, сеньор Джизеппе. У вас как всегда превосходно пахнет пицца. Ой, спасибо, спасибо огромное. Хочешь, я тебя угощу? Ой, нет, спасибо огромное. Здесь холодно после этого мороженого. Ой. Кто здесь спрятался? А ну-ка посмотрим. Ла ла ла Привет, друзья! Сегодня я помогу нашим девочкам открыть очередную подружку из третьего сезона. Лол конфетти. Ну что ж, поехали! Чего же нам ждать? Где наша первая подсказка? Вот она есть. И это М -м -м. Beauty Sleep. Смотрите, здесь нарисована девочка и как будто она спит. Друзья, я думаю, это куколка из пижамной вечеринки. А вы как думаете, напишите мне. И вот наш второй замочек. Здесь у нас наклеечки. И третий слой. Ух ты, какая кошечка. Смотрите, какая. И мы добрались до сюрпризов. Итак, первый у нас. Ой, как интересно! И и и и и. Опс, извините. Мы все восстановили и наша бутылочка. Ой, какая красотка. Такая нежная-нежная розовая бутылочка с голубенькой крышечкой. Вы знаете, я, кажется, догадываюсь, кто нам попадется. А вы, ребята, вы уже догадались, кто это. Смотрите, друзья, даже мне она подходит. Мне кажется, мы с этой девочкой найдем общий язык. Ну что ж, поехали дальше. Наш следующий сюрприз... Ой, мы ленточку нашли, смотрите, вот она! От нас не спрячешься! Ух ты, какие классные! Они такие нежно-нежно-розовые, точь-точь, как шоу-дива! Только цветом немножко отличается! А -а -а, вот это да, точь-в-точь! -точь. Мне же в магазине обещали, то мои одни единственные их манщики! его ты не расстраивайся, они же совсем другого цвета. Но бывает такой иногда. Давайте посмотрим дальше. Следующий наш аксессуар. Так, достанем его. Интересно, что это будет? Вот это да. О, он застрял. Подождите, подождите, у меня есть очень важная информация. Ребята, а вы знаете, что у нас есть еще один канал? Он называется Даниэль Лайфстайл. И ссылочка на этот канал будет внизу под этим видео. Заходите, подписывайтесь и поддержите нас, пожалуйста, лайками. Нам будет очень-очень очень приятно. Спасибо! Ну что ж, а теперь возвращаемся к нашему аксессуару. Это не раз... вот, разрывается. Да, точно! Ребята, я была права, я знала, что мне попадется эта девочка, как только я увидела эту бутылочку. А с самого начала, как я увидела спящую куколку! Ну, не совсем спящую, а куколку! Плюс вот такие вот буквочки! А вы догадались? И еще один сюрприз у нас! Ничего себе! А ну-ка, достаем его! Ой, вот так! О, ух тышка! Смотрите, какая маска! Ой, я тоже такую хочу! А теперь достанем саму куколку! И Извините, девочки, но сейчас будет... бу, -бу! Один, два, три... Поехали! <сélок> <сélок> <сélок> <сélок> Круто! Ой, ребята, вы знаете, у нас еще одна важная новость! В следующем видео будет проходить конкурс, поэтому не пропустите! Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео! А у нас осталась еще куколка! Давайте... Ой, откроем! Опа! Есть! Вот она! Какая вся в подряжка. А точнее еще в бегудях! какая хорошенькая! Ой, смотрите, какие у нее щечки здесь! Румянец такой хорошенький! Такая нанежная. нежная! Такие розовые-розовые у нее -розовые бигуди! Ух ты! Смотрите, какие все волосы классные! У меня такой куколки еще не было. И ничего не происходит ну что ж а теперь теплую чтобы согреться нет ничего не происходит а вот и мои скрытые способности водичка из ушей Чтобы не пропустить следующее видео, да кстати, и в следующем напомню еще раз будет конкурс. До новых встреч, друзья, до следующего видео, чао!